Игорь Мерлин представляет. Что, дорогие друзья, всем привет. С вами Игорь Мерлин. Я, я вам э, хочу рассказать, что очень многие предприниматели совершают ряд ошибок. Ряд ошибок, которые ведут к тому, что денег становится меньше, бизнес разрушается. И, э, как говорится, знал бы, где упасть, то подстелил бы соломку. Но так как соломки нет, подстилать – в общем-то, нечего, то что приходится? Приходится рассчитывать только на свою думалку или рассчитывать на то, что у вас есть человек, наставник, ментор, или у вас есть какой-то ваш консультант, который вас консультирует, или есть ваш коллега по цеху, который вам помогает, например, можете всегда спросить, а как ты уходишь от налогов? Ой, ну, короче, как ты правильно платишь налоги, да? Вот, то есть... Есть кому задать такие вопросы. Если это все происходит, то что получается на выходе, друзья? На выходе получается, что ваш бизнес начинает расти. И вот именно про то, как составлять этот план роста, сегодня я вам расскажу. Сегодня я вам расскажу. Меня зовут Игорь Мерлин. Я наставник по масштабированию доходов для предпринимателей. Записывайтесь на диагностику по ссылке под этим видео. Вот. И э, есть определенные ошибки, про которые я говорил. Но одна из самых распространенных ошибок, которые люди совершают в бизнесе, то, что они начинают искать что-то новое. Вот я найду это, найду это, найду это, ни у кого такого не будет, и, э, и я получу миллиарды. Понимаете, дорогие друзья, э, дело в том, что... Это, конечно, возможно, и нам известны многие христоматийные случаи, когда люди, которые изобрели что-то новое, получали миллиарды. Но нам неизвестно таких случаев, когда люди изобрели что-то новое и не получали ничего. Почему? Потому что мы про эти случаи не знаем, а их в 100 миллионов раз больше. Не потому что эти люди плохие, может быть, то изобретение или тот метод, который вы хотите внедрить, он через 10 лет выстрелит. Да, может быть, но хлебушка-то хочется нам кушать, дорогие друзья. Сегодня любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Так вот, дорогие друзья, одна из ошибок, что ищем что-то новое. Один из моих наставников много лет назад уже мне сказал, когда я проходил усиленный, углубленный курс индивидуального индивидуального сопровождения, он мне сказал следующее. Он сказал, Игорь, не ищи что-то новое особо, не трать на это много времени. Ну, конечно, искать надо. Вот. Сделай то, что делают другие, но сделай в два раза лучше. И тогда я задумался, да, действительно, ну, вот представьте себе, вот, Какие бы мы, вот представьте, какие бы у меня были хорошие, красивые, сильные, умелые, там еще какие-то, все равно найдутся люди, которых занимаются примерно тем же самым. Примерно так же там ведут вебинары или примерно так же вышивают крестиком, а, mm -hmm. работают стоматологами, а их там сотни тысяч человек, понимаете. То есть все как бы делают одно и то же, но почему-то одни зарабатывают, а другие нет. Вот здесь уже вопрос другой. Вот Люди, которые всю жизнь что-то ищут, что-то ищут, и они пытаются найти что-то такое эксклюзив. Это делать, конечно, надо. Это творчество, проявление вашей индивидуальности. Это все, конечно, хорошо. Но в результате получается, что у таких людей, как правило, денег не бывает, потому что он в поиске. Да? То ему хорошо, он в поиске, то ему плохо, он в поиске, то он запил. То настроение плохое, то депрессия, то не получается и так далее. Я вам скажу так, дорогие друзья, что каждый из нас гениален. Каждый. И вы гениальны, и я гениален. Но эта гениальность, она проявляется у каждого в свою сторону. И надо искать, конечно, где эта гениальность проявляется. И поверьте, дорогие друзья, у 95% людей эта гениальность совсем не там, где они ее ищут. То есть, скорее всего, раз у вас сейчас нет денег, раз у вас сейчас с бизнесом какие-то траблы, то получается, что, скорее всего, вы где-то как-то не там ищете. Что-то вы делаете не так. А как определить, что вы делаете не так? Вот я вам сказал основная ошибка. Не надо искать то, что... То, что какое-то эксклюзивное. Начните, начните делать то, что делают другие, то, что вам нравится, то, от чего вас прет. Но начните делать лучше других. Быстрее, выше, сильнее. Помните, да? Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Была такая когда-то в 70-е годы передача из ГДР детская про спорт. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Вот этот принцип супер просто. Я его всегда применяю. Хотя, открою секрет, я раньше тоже искал, помните, как алхимики искали формулу, как можно превратить в золото все что угодно. Так и я искал, чтобы бы такое вот изобретал. Там у меня целые там чертежи были, чуть не вечный двигатель изобретал. Но я в области электроники там больше, потому что по одному из образований я радиоинженер где-то там. Вот. Собирал компьютеры самодельные в те годы. Понимаете, да? То есть вот занимался такой деятельностью, что вот думаю, ну вот сейчас, сейчас, потом раз смотрю, уже давно изобрели, Uh, уже давно это есть, это уже продается в магазине, а я все над этим сижу. А uh, Может быть, это правильно, может быть, неправильно. Я не могу вам сказать, каков ваш путь, потому что путей uh, неисчисленное количество, то есть путей бесконечное число. Есть мы, которые находимся здесь и сейчас, а есть то, куда мы хотим попасть. И нет прямого пути. Все какие-то... Кривые дорожки, не совсем ровные, где-то в гору, где-то под горку, где-то в болото по уши, где-то приходится застревать в нашей жизни. Да, это наша жизнь, как говорят французы, такова целява. Да? в смысле. Понимаете, да? И вот когда вот это вы поймете, вы будете больше обращать внимание на то, что у вас получается. И вы увидите, что то, что у вас получается, за это многие люди готовы платить. Просто вы либо стесняетесь, либо не берете деньги, либо думаете, что это слишком дорого, либо, либо еще что-то. То есть есть некоторые внутренние установки. Но об этом мы поговорим не сегодня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о планах. О планах я расскажу... Помню, в свое время у меня был на, на личном сопровождении Михаил, некто Михаил, парень из Москвы, ну, вроде молодой, ему тогда сколько где-то, 30 лет было, 30 лет, молодой парень, у которого вроде бы все получалось. Вот, он, я как с ним познакомился, я когда-то, у меня была точка по продаже автозапчастей, и мы с ним как-то познакомились, а потом он увидел, что я, там консультант, великий гуру, вот, и говорит, типа, по старой памяти. Ну, а что у него получалось? Вот, вроде получается бизнес, а вроде у него там несколько, не помню, сколько давно это было, несколько торговых точек, он, он все это делает, торгует, привозит, увозит, у него специальные люди, там водители привозят, там следят за товаром, мерчендайзинг, все это, все это вроде бы как работает, но... Он говорит, что-то не хватает. Я говорю, начни с того, что посчитай. Он говорит, что посчитать? Я говорю, посчитай чистую прибыль. И вы знаете, когда Михаил посчитал чистую прибыль, получилось, что он там ни черта не зарабатывает вообще. То есть копейки. То есть оборот есть, точки работают, люди пашут, зарплату получают, товар туда, товар сюда, клиенты. И клиенты были, все нормально. Но когда посчитали... Получилось, что нечто есть такое, что не дает ему пройти дальше. То есть, уперся в финансовый потолок. И а, что мы с Михаилом сделали? Первое, что он посчитал, он, конечно, впал в депрессию. Я скажу так, а, запил пасом кислым, а, вот, пропал на несколько дней. Говорит, ты где, куда попал? Он говорит, ты знаешь, я вот я просто оглянулся, и получается, что ты мне открыл глаза на то, что я топчусь на месте, я сижу в болоте, и никуда не иду. Я говорю, ну так, э, ну стоило ли по этому поводу пить? Друзья, спасибо за сердечки, вижу сердечки, спасибо, спасибо, друзья. Вот, и э, главное, одно из главных, дорогие друзья, увидеть в своем глазу бревно. Некоторые видят в чужом соринку, а в своем бревно не видят. И кто как не наставник, как опытный человек, который в этом деле шарит, может увидеть и подсказать вам, где это ваше бревно зарылось, где собака порылась, и каким образом эту собаку, значит, оттуда выкопать и найти зерно, что называется, доброго, вечного, и чтобы бабло росло, да, чтобы у нас все было, и чтобы нам за это ничего совсем не было. Вот. Каким образом это делать? Ну, я про Михаила рассказываю. Вот. Мы с ним посмотрели на его точки, и а, оказалось, дорогие друзья, что у него нет плана, ни плана закупок, ни плана продаж. Он говорит, ну как, очень просто, у меня план есть. Я говорю, какой план? Ну вот продалось на торговой точке что-то, туда приезжает специально обученный человек, ну знаете, как это, да, он переписывает, что там не хватает, заказывает на складе, на следующий день привозят, и постоянно идет движение товара я говорю, ну а как дальше, то есть как ты планируешь, а вот, а что будет через год? Он говорит, ну как, ну что, так и будет, нормально. Я говорю, нормально что, ты посчитал прибыль? А у него прибыль какая-то, я вам сегодня рассказывал, совсем маленькая оказалась. Он говорит, посчитал, но что-то, неужели можно сделать больше? Друзья, рассказывают рассказываю давних лет, просто для того, чтобы сейчас, конечно, немножко по-другому, кстати, друзья, как по-другому и как сегодня это делать, как удваивать, увеличивать доходы, 5 числа я расскажу на специальном вебинаре. Там подробно-подробно я вам расскажу, как удваивать доходы, что для этого надо. Сегодня мы, как говорится, я просто беседуем. Если вам интересно то, о чем я говорю, то вы можете, если вы в Инстаграме находитесь, пройти в профиль, там есть ссылочка. Запишитесь на вебинар, и вам придет, придет уведомление. Если вы смотрите на YouTube, то после эфира там появится тоже ссылочка. Тоже сможете зайти и тоже можете записаться на наш вебинар, вебинар, который состоится 5 числа. Там мы уже подробно-подробно обсосем все, как говорится, подробно. Так вот. Что про Михаила. Как только он начал в своей голове, помните, я вчера рассказывал на первом эфире, если вы не видите, не видели, тоже можете зайти посмотреть. А, как только он начал в своей голове понимать, что он хочет нечто большее, чем у него сейчас есть, у него, во-первых, первое, что произошло, началась каша в голове. Так пишет Игорь Мерлин, рад, чтобы я вас вижу на прямой эфире. Спасибо, друзья. Так, спасибо, друзья. Вот я увлекаюсь, не успеваю читать, да. Так, что у нас тут пишут? А, ну... А то, ой, ладно, а то... Да, хорошо. Так вот, а что получилось? Как только у него начало в голове складываться, вот что он увидел, что что-то не так, сразу появилась каша. У многих каша в голове. У меня тоже периодически каша бывает. Совсем недавно было столько каши, когда я начал изучать там... Новое направление для себя. Вот. И у меня как бы каша в голове. Но благо, что у меня есть наставник, вот я вовремя по четвергам, во сколько мы там в 17 часов встречаемся и как бы разбираемся, что там произошло. И он кашу раскладывает по горшочкам. Кашу, которая есть в голове, которую намерено раскладывает по горшочкам. Так вот, друзья. А что с этим дальше делать? Вот с Михаилом мы сделали, как только он начал видеть то, что, что не так, то сразу а, мы начали а, от, а, отрабатывать систему планирования. Система планирования отрабатывается очень просто. А, мы, секрет рассказать, ну вообще займет много времени. У нас вообще-то на самом деле 30 минут на эфир, 35 сегодня. Короткие эфиры, потому что все днем куда-то все спешат. А вот на 5 числа на вебинаре подробно расскажу. Так вот, что конкретно надо делать для того, чтобы вот это сложилось? Необходимо, есть специальная схема, про которую я вам расскажу на вебинаре. Схема, по которой мы смотрим, что нам приносит дохода, а что забирает доходы. То есть есть такая система, я вам про нее расскажу. Она простая, она простая. Вот. И пользуясь этой системой, вы сразу, там нужно рисовать... Вы сразу берете и рисуете, рисуете такую схемку для себя, там такие кружочки, как в сетевом маркетинге, и сразу понятно, что делать. Вот это в вот этом прелесть этой схемы. Но это только, как говорится, самый начальный, самый начальный момент, что вы увидите всю эту прелесть, увидите, как оно работает, вы увидите, что у вас не так и что вам надо делать. Прям сразу это проявляется. Вот. И с Михаилом что произошло? С Михаилом произошло просветление, он начал работать. И, кстати, он занимался запчастями, а потом он перешел на бытовую технику постепенно. взял одну, Потом как раз в те годы пошла бытовая техника, вот. а запчастями он постепенно завязал. Вот, вот что значит планирование. И еще вам хочу рассказать один из кейсов, ну, про себя. Про себя. Меня зовут Игорь Мерлин я наставник по увеличению доходов для предпринимателей записывайтесь на диагностику по ссылке под этим видео вот кто живет в москве метро владыкина и может быть помните когда-то в 90-е годы там был огромный где сейчас там огромный стоит торговый центр александр вот на его месте была помойка была мусорка Огромная вот эта площадь, где там сейчас много чего стоит, была мусорка. Потом ее один из моих знакомых депутатов в те годы, он ее выкупил за три копейки. Взял в аренду на ну, 50 лет, короче, не выкупил. Заасфальтировал и поставил туда контейнеры. Там был хозяйственный рынок, продуктовый рынок. Вот. Ну, кто помнит, кто постарше, может быть, помнит. И вот у меня на этом рынке было 5 контейнеров. 5 контейнеров. Вот. и а, а, был у меня сосед, сосед Владимир Викторович, Владимир Викторович, ну, он, он такой приблотненный, а, у меня там блатное место было почти перед входом, а у него прям рядом со входом было, потому что его жена работала в территориальном управлении, раздавала разрешение на торговлю, и, понятно, самое козырное. Ну, у меня там тоже были, была волосатая рука в свое время. Ну, так вот, и э, я заметил, что к нему каждый день приезжает э, там микроавтобус, Volkswagen. А у нас там и склады были рядом, мы дружили, в общем-то. Потом совместно у нас был магазин, мы вместе взяли с ним в аренду. Супермаркет на улице Хачатуряна в Москве, в Отрадном. Там сейчас пятерочка или что-то такое, вот там, где раньше у нас магазин был, в этом здании. Только сбоку вход был. Так вот короче я заметил что постоянно вот как раз тогда модно было вот это полтора полтора литра вода лимонад цитро, вот это знаете который сейчас в подэт бутылках в пластиковых бутылках вот и он тогда ими торговал вот. и торговал по рублю я торговал по полтора а он по рублю блин у меня тут то есть люди приходят у него по рублю и у него все брали. И, конечно, можно было поругаться, сказать, вот, ты что, охренел, что ли? У меня тут вот по полтора, у всех по полтора, у тебя по Он говорит, мне нравится, у меня прям поток почти каждый день привозит по микроавтобусу этой воды и продается. У него такой был открытый, у него не контейнер там стоял, а такой лоток брезентовый. Ну, не брезентовый, ну такой красивый из капроновой ткани, такой синий, не помню цвет какой. Вот. И что получалось? Я говорю... Ну, а он же конкурент, получается. И а я тогда уже а, как бы занимался продажами, там, консультациями где-то там, что-то такое. Вот. И а, что я ему посоветовал? Я говорю, «Вова, а ты знаешь что? Ты посчитай прибыль, сколько ты получаешь с этой воды. И, вы знаете, пришел... А, а на следующий день а у него глаза квадратные. Он говорит, Игорь, а я тебя ненавижу. Я говорю, за что? Сломал всю мою жизнь. Я говорю, Вова, какую жизнь ты чего, Владимир Викторович? Я говорю, «Вова, какую жизнь сломал? Он говорит: я посчитал, что когда я продаю по рублю, он, я не помню, он получает там какой-то э, доход с этой воды каждый день. Вот. А если он будет продавать по рубль 50, ну тогда цены такие были рубль 50, то получит там в три раза больше прибыли. То есть, я говорю, слушай, ты же понимаешь, да, тебе надо в три раза реже привозить товар, а прибыль будет, доход тот же самый, в три раза меньше будет продаваться. Но зато доход-то, ты же за дохода и его тут осенило. Вот, и он тогда, ну, так как у него первый самый этот лоток, вот этот стоял, лоток так, палатка, то у него, конечно, больше продавалось воды, чем у меня, потому что у меня больше бокалея, там, мука, крупа, всех Вот крутой а вот крупой торговал, не просто. Понимаете, дорогие друзья, я вам все это рассказываю, почему? Не потому что вот как-то это все очень сложно. Все вроде лежит на поверхности, но для того, чтобы в этом разобраться, нужно вам, как говорится, получить доступ к телу того человека, который это прошел. Ну, вот Для меня, например, это легко. Я сразу вижу там вот это, вот это, вот это. Когда ко мне приходят ученики, я сразу понимаю, что им надо починить, подкусить. Но не у всех так. А некоторые боятся. Говорят, а вдруг неправильно скажут? Ну, не угадаешь. Друзья, спасибо за сердечки. Спасибо. Так вот, что хочу сказать, что друзья, пожалуйста, в комментариях мы сейчас закончим даже. Я не все тут что-то пробежала, может быть, кому-то не ответил. Вы обязательно напишите под этим видео, потому что это видео сохранится и сохранится в Инстаграме, и на Ютубе. Пожалуйста, напишите, какие-то у вас есть вопросы, потому что Буквально 5 числа мы будем проводить вебинар уже подробный: как увеличить прибыль вашего бизнеса в два раза. И там я буду более подробно рассказывать и, возможно, ваши вопросы как раз включим туда. Вот. Ну, в принципе, дорогие друзья, в принципе, что я могу вам сказать, что вот план на сегодня мы выполнили. Мне сказали не более 30 минут, 35 рассказывать, но, но вот уже прошло 26. Вот. Еще хочу пару слов сказать, что будет завтра. У нас завтра с вами еще будет прямой эфир. Также будет этот эфир в 15 часов по московскому времени. Кто в прямом эфире, кто в записи, для того круглосуточно. Вот. И мы расскажем э, вам, мы, мы, Николай II, ну, я расскажу вам, про уже более конкретно про элементы, про элементы прибыльного бизнеса и какие подводные камни могут возникать на вашем пути, когда вы ведете бизнес или ведете какую-то предпринимательскую деятельность. Уже это все я вам завтра в прямом эфире расскажу. Но ну, если напрямую не попадете, то можете посмотреть это в записи. Вот. Еще раз, друзья, вот какой момент. Я сегодня вам рассказывал про ошибки, которые совершают предприниматели. Вот, в принципе, все, что сегодня я хотел сказать, чтобы не задерживать вас долгое время. Еще раз спасибо за сердечки, спасибо вам за то, что вы пришли. Пишите обязательно комментарии, пишите вопросы. Если есть вопросы, задавайте их обязательно, можете в личку писать. Не обязательно, некоторые стесняются писать в Инстаграме, пишите мне в директ, то есть в личку пишите, и обязательно я вам отвечу на вопросы. Либо э, спрашивайте что-то, я вам пришлю, у меня очень много есть моих авторских методик, э, видео, курсов по бизнесу, и я вам, э, если вы, у вас есть какая-то конкретная задача, я вам могу на эту тему прислать, например, какое-то видео или какую-то ссылочку на какой-то закрытый вебинар или на закрытое какое-то обучение, которое я уже когда-то проводил. Вот, дорогие друзья. Итак, Итак, друзья мои, на этом мы сегодня заканчиваем. На этом все. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока. Меня зовут Игорь Мерлин. Я бизнес-консультант и наставник.